Самой лучшей Во всем мире Удивительной Прекрасной В день рождения твой, Ира Я тебе желаю Счастья Много-много Целый ворох И везение в придачу Чтоб жила, не зная горя И дружила ты С удачей Сердце чтобы билась чаще лишь от радостных мгновений В жизни только настоящих, и друзей, и отношений. Не коснулась чтобы старость ни души твоей, ни тела, И чтоб все, о чем мечталось, непременно ты имела.